Здорово, мужики! Меня зовут Лысый Сбразер. Я здесь, чтобы рассказать тебе о своем комплексе упражнений, которые я делаю каждый день. О своей диете, о том, как я тренируюсь, и о том, как я раскачал такой пресс. Ходишь в зал, но не получаешь от этого удовольствия? Отличную тренировку можно провести и дома. Постоянно меня спрашивают, почему я так хорош, и как я поддерживаю форму. Я покажу тебе короткую 10-минутную тренировку в домашних условиях, легкую, быстро, которая впишется в твой день, и благодаря которой ты будешь шикарным прекрасно тебя тёпловать! круговая тренировка на время от Лысого из Бразерс. 10 бёрпи, 10 отжиманий с Т-планкой на каждую сторону, 10 выпадов в прыжке на каждую ногу, 10 скручиваний и 10 скручиваний с касанием носков от Лысого из Бразерс. Сейчас я покажу тебе тренировку на время. Эта тренировка хороша тем, что ты можешь поставить себе цель, которую хочешь достичь. С помощью телефона я буду следить за временем. Может ты сможешь выполнить все быстрее, чем я, а может и нет. Я выложусь на полную. Итак, начнем. Готов? Время пошло. Первый крок. Начнем с бёрпи. пошла. Сразу перейдем к отжиманиям с планкой Вот так выглядит одно полное повторение. Один поворот с каждой стороны. И таких 10 повторений. А пока Лысый из Бразерс» показывает фантастические физические способности своего лысого организма, да не забудь подписаться на канал Илья Яркость Озвучка, потому что именно я, Илья Яркость, являюсь официальным русским голосом Лысого из Бразерс». Именно на моем канале Илья Яркость Озвучка собраны другие видео вот этого крепкого лысого мальчонки. И последний разок. Следующее упражнение. Выпады в прыжке. Десять раз каждой ногой. Готовы? Закончили. Сразу же ложимся на коврик и переходим к скручиваниям. Раз, два, три. Вот так-то. Поехали дальше. Касание носков от Лесовайс Brothers. Один, два, один, два. Первый круг закончен. Осталось еще два. Даже если начинаешь уставать, не останавливайся и продолжай! И сразу же переходим к выпадам. Обратно на коврик. Я прям чувствую, как горит лишний жир. Два круга позади, еще один, надо потерпеть. Сейчас сдохну, блин. Поворот с каждой стороны! этом продолжаем Фу. осталось два упражнения давай ты сможешь Девять. Десять. Мы сделали это. Глянем на время. Время Лысова. 8 минут 47 секунд. Было довольно непросто. Надеюсь, ты сможешь попить мое время. Если получится, дай знать, чтобы в следующий раз я вообще обосрался. До скорого, мужики. Увидимся через неделю. Потом у Лысова растяжка. Еженедельная тренировка с Лысым из Бразерс. Чтобы увидеть еженедельные тренировки Лысого из Brothers и план питания на русском языке, то подписывайся на канал Илья Яркость Озвучка. И как обычно, перевел это видео несравненный Макс Пантелеев, а озвучил его русский голос Лысого из Brothers Илья Яркость. Все ссылки исключительно в описании.